Привет, друзья! С вами, как вы уже догадались, Снова, Жека, я бы хотел поделиться с вами. А очушительным анекдотом Микола звонит в Израиль родственникам. И они у него интересуются. Слушай, как там у вас дела на Украине отстоят? А он им отвечает. Полная потеря Крыма, он больше не нас. На Донбассе все так же опасно. Везде все доминировано. В Луганске взрываются бомбы. Черноморский плотно всегда потерян. Подбиты все самолеты. Полная эвакуация людей мирного населения. Ну, они его послушали, послушали и спрашивали А как там у России есть по дереву? А он им отвечает А России-то здесь еще и не было Русские-то не наступали еще.